Всем привет, ребята! Вы на канале Ирина Степная. Привет-привет, ребята! Нам прислали огромную коллекцию яиц с динозаврами. Еще там, наверное, змеи и другие герои. Мы ее ждали. Целую так как, коллекцию. Да, Олечка очень любит такие яйца класть в воду, открывать их и смотреть, какие зверюшки вылупляются. И тут есть вот такая вот маленькая подсказочка, кто может попасться. Это вот такой вот миленький динозаврик. Смотрите. Маленький. Маленький, да. И сейчас мы наши яйца будем опускать в водичку. И ссылка на данный товар в описании под видео. Так что сейчас приступим к распаковке. Я уже взяла тарелочку, в которую налила водичку. Целая тарелочка. И сейчас мы сюда положим да, яички. Какого цвета? Всех? Я хочу одного. Всех по одному цвету клади в водичку. Вот, я этого хочу. У -у -у. И других цветов всех? Еще хочу вот яичко. Оно плавает. Зеленое, голубое, оранжевое, желтое. Разное. Будет. Во, какая красота, да? <связывая> ну и еще положи какие-нибудь. А тут все, нету больше никаких. пускай ну, будут одинаковые. Выбери еще с другой стороны в коробочке. Кто-нибудь <связывая> здесь выбери. Вот здесь, денег. Друг кто-нибудь другой попадет. Про... Еще Не, вот подальше бери. Вот здесь? Угу. Еще вот такой хочу. <связывая> как ручка. Здесь, денег. подальше бери. Уйди, шипа. Вот вот ну и хватит. Первый раз посмотрим, что у нас. А у нас Давай. Да, у нас вот получился вот такой вот инкубатор из яиц. <с Разноцветный, <с да, вот. Ага. И сейчас 2 часа это у нас будет соять теплой водички. Мы подождем. Что у нас вылупить? Ребята, вот и прошло 2 часа, и наши динозаврики наконец-то показались из домиков, вылупились. И сейчас Олечка вам покажет, что же у нас там получилось, да, Оль? Первый у нас был какой-то. Вот такой у нас первый вылупится динозавр. Вот такой, клади их сюда, Оль. Вот, вот так вот такой. Дальше давай. Дальше у нас потом. Вот этот уже вырубился. Да, Сегодня. Опять. Попробуй. Вот такой вот интересненький. И вот такой еще есть. Тоже вырубился уже. аядный. Ага. А И, ребята, из заранее у нас вырубился вот такой динозавр. Угу. Носорог. да. Давай, Оль, дальше доставай. А вы... там еще есть? Давайте сделаем трещину. Вот так надо. <смех> яички, да? <смех> Некоторые яички еще не раскрылись, но. <смех> какой у меня. Ой, кто это? <смех> ой, кто это? Смотри, какой. Ого. Смотрите, ребят, какой вот. мне динозавр попался. Ну, попу показываешь. <смех> Такой. Все разного цвета, да? <смех> Я белая. Давай, открой а потом зеленый. Хорошо. А у тебя только... больше нет никого? Нет. У тебя только белый остался. Где? Вот, я его поймала. Оп. Ах, в белом розовый. Тоже. Такой динозавр. Во. Ой, у меня синий попался. Смотрите, ребят. Вот так, сюда. У меня синий динозаврик. Mm -hmm. Ну, какой... Окей, okay, у нас получились динозаврики. Тут гвозит уже. Целая планета динозавров. Вот сколько у мама. динозавриков. Нам змей не было, да, Оль? Ни змей, ни рыбок не попалось. Получается? Угу. не открывающийся яйцо. Оль его открывает, открывается зеленый Держи, смотрите ребята какой у меня динозавр зеленого попался Да, вот такой вот такая вот коллекция у нас динозавров у нас еще осталось пол коробки этих динозавров в общем то мы вам их рекомендуем цена Достаточно недорогая, очень хороший набор. Вашему ребеночку обязательно понравится. Сегодня спасибо всем огромное за просмотр и до скорых встреч! Всем пока! Пока! Пока-пока!